Вкусные новости Ставрополя рекомендуют. Решили заказать бицу, А предложений в интернете так много! Ютуб вам в помощь! Для тех, кто дружит с Ютубом. Кафе Истфуд. Выбор очевиден. Доставка. 62 61 62 ТВ Клуб Вкусные новости С вами